Дорогие друзья, все, что я вам наговорила в предыдущих роликах, это только маленькая-маленькая вершина того основного и самого главного, о чем мы будем говорить дальше. То есть наша обучающая платформа, то есть все самое вкусное, самое интересное, это уже дальше будет на обучающей платформе. Но сейчас я скажу несколько слов о заработке. Вы знаете, на сегодняшний день я уже говорила, что здоровье и деньги на здоровье. Вот деньги сейчас, мы понимаем, все нужно зарабатывать на жизнь и на здоровье. И если в компании совпадают вот эти две темы, ну, это же сказка. И вы знаете, всегда в жизни бывает шанс. И этот шанс хорошо бы поймать вовремя и использовать. А вдруг это тот самый шанс и для своего здоровья, и здоровья своих близких, и для заработка, который вам нужен, который вы ждали, возможно, всю жизнь. Мы ждали всю жизнь. Так вот, как и сколько можно заработать? Даже если вы просто что-то продали и получили там 500-700 рублей, ну, хотя бы там, не знаю, на молоко с хлебом и с мясом, может быть, или вы зарегистрировали кого-то и взяли бесплатно продукт, и у вас денежка осталась в кошельке. Это как бы вот все вот такие вот мелкие деньги. Если говорить серьезно о серьезных деньгах, то это не очень быстро, это, эм, не могу сказать, что ничего не делаю, не верьте никому и никогда, если это буду говорить. Здесь нужно будет поучиться, здесь нужно будет параллельно что-то делать, Ну, с вами рядом. Всегда будет ваш наставник, ваш спонсор. Всегда будет та самая обучающая платформа, где вы получите много ответов на многие вопросы. И вы тогда можете двигаться вот по этой лестнице успеха, каждый раз прибавляя свои доходы. От 10-20 тысяч рублей в месяц до 2, может быть, 3 и далее миллионов. Это время и действия. Но поверьте мне, что когда ты понимаешь, что ты приносишь пользу людям, и за эту работу ты много работаешь, ты получаешь все больше и больше вознаграждения, появляется кураж, о котором даже мы сейчас не представляем. И ты забываешь о том, что ты устала или что ты чего-то там не знаешь, не умеешь. Ты просто двигаешься, видя глаза людей которые на тебя смотрят с благодарностью, и заглядывая в свой кошелек, Реально ли это? Абсолютно реально. Я уже говорила вам, что я вам не показываю автомобили бесплатные, квартиры бесплатные. Нет у нас такого. Но есть честное вознаграждение, за которое мы можем купить автомобили, квартиры и многое другое. Приходите, и вы... Очень много увидите интересного, очень многому научитесь, и даже если вы примете решение работать не в Вивасане, в жизни это все равно пригодится в любом бизнесе. Мы вас ждем и будем очень рады. Что нужно сделать прямо сейчас? Нужно позвонить человеку, ну или написать ему, который вас пригласил, и сказать: Послушай, ну давай попробуем. Я, пожалуй, готов быть более здоровым и более богатым. Сейчас, сейчас, не завтра, не послезавтра, а вот сейчас нажмите эту кнопку, потом будете размышлять уже об этом и поговорите с ним. Желаю вам успеха.